Hello. Hello Я не понимаю, зачем она так делает. Попросила опять включить камеру. Ну okay, окей, ладно. Uy, Uy, Меня прогоняли -то. Ладно. <связывая> Чего там накупила нахрен? У нас... У Моя рука просто подыхает. Это что? Я еле дотащила. У меня аж слюна, слюна потекла. Могу! Ну чего еще такое? В общем, сейчас разберем, оставь. Это ч ещ за. Смотри, баба. Иди, иди сейчас все разберем. Это ч это ты там? чик Не, иди сейчас приду. Зачем? Это тебе. Зачем? Зачем? Серьезно? Ты серьезно рюкзак я купила? Пика себе, спасибо. Нет. Я. Ты сейчас расскажешь, да, почему ему? Я сейчас поподробнее расскажу, почему она мне купила рюкзак. Это просто песок. Еду кушаешь. Ай. Ну ладно, снимай. Что написано? Fucking light. Чего это написано? <связано> я знаю, я вижу, что фокульки тут нарисованные крутые. Блин, очень крутое случай. Смотри, что мне мама купила. Чтобы это было завуалировано, слово абсолютно разделили на две части и между ними ставили слово fucking. А я еще буду скулить и думать. Иду, конечно. Каша влезет. Кис. Ле-зет. Красота. Прям как и для него. Кармашек. Это да. новое видео, кстати. У -у -у. Да? У -у. История очень короткая, но очень завораживающая такая. В общем, быстренько. Сегодня с утра мы поехали с Сашкой на работу. И перед работой мы практически всегда заходим в магазин и покупаем что-нибудь себе поесть туда. Но обычно это йогурт питьевой какой-то, либо... И еще плюс к этому булку либо печеньки В этот раз мы заходим в магазин На остановке около нашей работы Пришли такие Можно нам пожалуйста печеньки Продавщица такая Да, можно На нас смотрят таким взглядом хитро Но она знает, что мы всегда у них, у них йогурт покупаем И предлагает нам йогурт купить Мы такие как бы О -о -о, Классно, запомнили нас Давайте возьмем два Взяли эти два питьевых йогурта Один отдал Сашке, один себе забрал и во время моего рабочего дня был чудесный хлопок в моем рюкзаке. Этот йогурт просто взорвался. Там и загадил power? весь рюкзак. Я весь грязный, как свинья, руки там все испачкал. Достал все, что было там. И как бы все. И детка больше рюкзака. Я просто чисто бы... Не, да, не довез бы его до дома. И считай, целый день бы он хранился на работе. тух вот, ух, вонял этим йогуртом прокисшим. Его пришлось покинуть. та там А теперь тебе весь на Да. Сын! Видишь, он там камера стоит? Сидя, снимает Это тебе, да? Да. Или нет? Нет. А кому? Нет. Маме? Нет. Это нагетсы куриные, классические. А вот тебе нашлось пюрешка. Открыть. Вот, а Хорошо, Сок тебе, твой любимый. Да. Дальше хлеб, пельмени. Ни разу не пробовали такие? Пробовали. Два пятилка йогурта. Сырок. Что это за сырок? Угу. Для горячих блюд. Это самое главное. Но когда последний раз я делала макароны с креветками, я брала его. И сейчас мы взяли именно по этому. Еду у кошки. Майонез, сливки, рыба и карпачо. Говорю, сейчас я покушаю, надо загуглить, что надо сделать с креветками, чтобы их пожарить. Да. Он меня сейчас спросил. Короче, я просто не убрала бирку в надежде, что вдруг ему не понравится, я его сдам. А нахрена такой дорогой-то? Почему дорогой? 50 евро написано. А ты думала, сколько рюкзак стоит? Ну, я думала, тысячу там. 500 рублей, да? Нет, это дешево. Там хрен такой Другой день, это бешеное продолжение, мы только что пришли с работы и начали сразу же готовить, потому что я очень сильно хочу есть. Я сейчас жарю пельмени. Сашку режет э, на наш любимый салатик. Огурцы. Можно я и... покажу, что у нас появилось всяких партнеров? Это не сразу и а ты не показывала-то? Когда? Если... Это не менее... Конечно, вспоред. Когда если я тебя вчера купила, кому я показывала? В Инстаграме только. Поэтому Итак, подписывайтесь того... на инстаграм, там все намного быстрее и раньше, ссылка всегда в описании. Короче, вчера Сашка после работы решила купить сковородочку. Маленькую, Маленькую, 20 сантиметров. Крутой фирмы, мне очень понравилось. Как выглядит, понравилось? Фирма Телер, талер, талер. И я вчера сняла историю, что мне не хватает, ну типа, здесь большая, маленькая, не неглубокий мне не хватает только блинной сковородки. И сегодня мы пошли в магазин и купили блинную сковородку. Решили, короче, полностью затариться. Плевать, конечно, что они разных дизайнов, хотя мне это немножко бесит. Но типа я не столько зарабатывал, чтобы купить себе эти на 30 тысяч рублей при сковородок и не учиться. Mm -hmm. А еще сегодня мы будем готовить пасту с креветками. В сливках с сыром. Мы покажем рецепт, да? Да. Yeah. С королевскими креветками, это самое главное. Сашки на любимое слово. Королев. Ударение голове. Еще есть императорский, но до такого мы пока не заработали. Нет, мы, конечно, заработали, но я настолько морально не готова, чтобы императорский. А еще мы начали смотреть, пересматривать, точнее, очень крутую программу, которую смотрели очень давно. И советуем всем просмотр. Эдстафорд. Голое выживание. Очень крутая программа, которая шла когда-то по Discovery. Нам очень нравится, мы ее пересматриваем раз в пятый. Ну не пятый, третий, третий. Третий мы пересматриваем, пока мы живем в этой квартире. Потом мы пересматривали, когда жили в другой квартире. И один раз, когда мы вместе даже не жили. А еще, пока нас не было на ютубе, у нас произошел небольшой праздничек. Какой? Потому что мы пять лет. Пять вместе. лет вместе, да. Не живем, но пять лет вместе. Да, это жестко. Быстро мы ребенка сообразили. Кролики. <соценно> А то на работе могут не переживать, что им, они приняли меня на работу, и я уйду в декрет. Я не уйду в декрет. Мало ли вдруг соберешься через полгодика. Это я так На говорю. монтаже посмотрит. Это не я так говорю. Это на монтаже посмотрит. Но ну, все так говорят, но посмотрят на монтаже. Надеюсь, все не удалит. Чего? Чего я сделал? Я маленько приоделся. Мы тут чистили лук. Глаза припухли маленько, все уже устали. Офигеть как просто. Десятого вообще. Мы все почистили, наконец-то этих долманных креветки. Я прям не могу. И мы почти готовы. Сейчас стекну. Короче, вывод такой. Не стоит креветки этих мучений. Вообще! Ради вот этого.. Мы сколько тут что делали? Ну, минут 30-40. Ага. Короче, макарошки мы сварили, креветки почистили. Вот у меня растопилось сливочное масло. Я сюда закидываю где-то 2-3 головки чеснока. Закидываю немного лука. И все это жарит примерно минуты полторы-две. Потом закидываю креветки. Жарю тоже минутки полторы-две И добавляю сливки Жарю на маленьком огне Потому что чеснок на самом деле очень быстро горит Многих а -а -а -а. Многим не нравится И многие чеснок вообще выкидывают потом ну, то есть Отдельно жарю чеснок Чтобы само масло пропиталось Я не могу на расти. Дереветки. Мы, когда их чистили, от какуль мы их решили разрезать на пополам. Здесь примерно сырых, но в чешуе мы брали где-то грамм 600. Ой. Можно добавить, в принципе, и травы какой-нибудь, типа там петрушки кто-то кидает, орегано тоже самое. В любом случае надо немного пособлить и Лёшиного любимого добавить. Вот. Смесь перцев, Ну можно просто черный, не обязательно. Сливки лучше, чем, жир, чем жирнее, тем лучше. Не помню, по-моему, 33 самый большой. Я брала 20. Сейчас, наверное, добавлю еще. Сейчас, ну, сейчас добавлю еще, конечно. Маловато. Чеколик. Хватит столько покаронов. <laughs> ну, в общем-то, я сейчас на вид добавлю сколько вот на то количество креветок, которые здесь есть. Посмотрим, касаемо сливок. Если что, ну, короче, все на глаз, на самом деле как я делаю. И надо, чтобы оно немножко побурлило и забусло. Всё. Мы туда втопчем. Перемешаем. Я думаю, что вот на это количество макарон, если я столько оставлю, mm -hmm. сливок достаточно. очком, в сливках. Самое главное, что я забыла, надо же добавить сыр. Можно обычно сыр, можно натереть на терке, можно кусками, неважно как вам удобно. Я беру и в прошлый раз брала кохланд для горячих блюд. Просто в нем прикол в том, что он быстро тает. Мне поэтому он понравился. То есть не надо его там тереть, лишний раз заморачиваться он быстрее там расставил просто это шмат туда кидаешь да и он относительно быстро начнет плавиться и я ему сейчас если честно тоже вмешаюсь. вот этот кусочек стоит на самом деле рублей 30 вот начинает закипать я слышу прям снова просто на дно сковородки опустим, а, чтобы уже плавалось видишь уже Прям прилипает здесь сыр вмешаем и она как раз это время закипит и все и мы готовы. Ну, видишь? Смотри, видишь он прям плавится уже. В этом и весь прикол. Ну, что? Вот так твои макарошки готовы. Готовить быстро. На это времени уходит чуть-чуть, а вот почистить и все подготовить это очень долго. На самом деле как бы сложно не было, ну, типа и раз это вкусно, там, я не знаю, раз в полгода, раз в год. Ну когда это делали, когда только сюда переехали. То есть я здесь живем два года, это второй раз, когда мы делаем. Типа раз в год можно да? помучиться. Вам вкусно. Да. Да. Мы сейчас пойдем отдыхать, потому что время почти 10. Да. Давайте рано на работу. Мы немножечко устали. Поэтому до завтра. немножечко устали. Всем большой привет, у нас начались длинные-длинные выходные, потому что было 23 февраля, все это там переносится, короче, я думаю, большинство знает. У нас сегодня очень насыщенный, распланированный день, точнее, вообще нифига не распланированный, но дело очень много. В общем, сейчас где-то полчаса, 30 минут приехал мой папа, забрал Лешу, забрал наш старый компьютерный стол, я думаю, многие помнят его, они сейчас уехали к бабушке, Отвезли его туда, Леша сейчас должен там его собирать, все делать. Мы с Максимом собрались, сейчас вызываем такси, тоже едем туда. Дособираем стол, кушаем, оставляем там Максима до завтра. И едем по своим делам и отдыхать. Вот, а еще в кинотеатрах вышел новый фильм «Мавританец» с Бенедиктом Камбербэтчем. И я очень сильно хочу посмотреть, потому что, ну, просто мне нравится как актер, и не только как актер. Вот, и на планы сегодня сходить в кино... Не знаю, пока куда в премиум зал Либо сходить около дома на кинотеатр Плюс нужно добраться до мамы Все-таки, наконец-то, спустя месяц Посмотреть Леша тапочки И я хочу себе домашние шорты Лосины еще посмотреть Потому что у меня вот эти одни единственные И, короче, у нас очень-очень много дел Поэтому оставайтесь дальше С нами смотрим дальше Дальше будет интереснее Собираемся, уезжаем А кто-то очень грязный заляпаться жрать не умеет Ты покушал? Да, Чё кушал? я вообще объелся. Что ты кушал? Первое и второе. Компотик. Кофеек. Короче, мы сейчас выезжаем, и мы пока еще даже не решили, куда мы выезжаем. К маме. Надо ей об этом, наверное, сказать. Короче, мы доехали почти до мамы. Вылезли сейчас с очень классной маршрутки, которая вся трясется, еле-еле доехали. А Сашка приехала с Максимом на такси, и она просто под впечатлениями от того, что какой же все-таки бывает классный, да, относительно бюджетная машина Kia Rio. Она прям, какая она классная, какая она крутая. очень красивая Сразу полезла смотреть да по магазинам Kia BCR Motors. Там типа, ну, короче, понравилось. его. Вот. на я был у бабушки. Ты не садов ничего не сказал. Понятно, что не странно, Саша. Мы что, прям сразу Красиво, смотришь, как сумасшедшая. Мне не холодно. Я знаю. Без шапки, без всего. Вообще не холодно. Надеюсь, я шла и знала. Она смотрит из окна, явно не мутение Я в шоке. Я так и видела, голубая куртка. Это моя дура. Я когда приехала к Лёше, я приехала на Новый Киа Рио. Короче, я приехала, мы сразу начали смотреть, сколько она стоит. Потому что обычно у меня нет такой реакции на машину, что типа, ну, типа тачка и тачка. А, типа, я как села, я все типа, 15 минут, пока я ехала, я смотрела, как тут прошито, что какие тут всякие мелкие деталюшки, как все. Хочу теперь ее. И, короче, она в самый не в самый хороший, но типа там есть 9 комплектаций. Если первая самая не очень, не встань в говно, пожалуйста! И девятая самая лучшая, мне понравилась шестая, то есть ну, типа прям хорошая за всего миллион Вот И плюс черно красный как Леша нравится Хочу-хочу-хочу Но когда мы соберемся за машиной, она будет уже говно Ну там по-любому выйдет что-то другое Ну типа она прям Поэтому ставим лайки, смотрим наши рекламы, машина у нас появится намного быстрее Все А сейчас мы куда идем? Мы идем смотреть тапки, лосины и шорты, трусы по магазинам. Да. Короче, у нас как всегда неожиданное, все это только рандомное. Mm. Зашли в костюмы, купить себе наконец-то, поменяю петли. Сашка нашла такую приглушенную кошку, по потому что мы когда халы типа все валится грязное. Все да, внимание. Это? это круто. Это что такое? Набор типа в тюннит, ну типа там маленькие корешки, всякие шерстяные, mm. плюшки, вилки, перышки, маленькие, стаканчики. Да прикольно, прикольно. Вот почему у нас все так работает, да? На самом деле мне очень понравился этот типа короче, я еще в том году себе его искала, ну не себе нам, я имею в виду с палатками ездить, на зонах, там, типа, вот подобные всякой сердце, там туристические какие-то. Ну, я имел на интернет-магазинах разных, в том числе Озон, там, Вайлдберрис и все остальное. Нормальные наборы, типа от 30 и выше предметов, именно в контейнере, в котором действительно можно там замариновать мясо и положить, а, стоят от 1000 и типа до 2-3 относительно нормальные. Там не ярко-блевотный зеленый, который нам обычно ни к чему, мы ищем голубое. У нас в стуле голубые, потому что палатка такая, держит криво, завалил горизонт. Нет. И мы сейчас такие, что-то пошла гулять пока Леша, теперь я оплачивал, Смотрю, 600 рублей. 54 предмета, там ножи, вилки, ложки которые мы всегда покупаем одноразовые, как минимум, потому что мы просто не хотим мыть, потому что мы отдыхать приехали. А тут, если что, типами можно пользоваться, опять же, одноразовые вести, но не суть. У нас типа стаканы, мы мучились, искали пластиковые. У нас два зеленых, один хер пойми какой, два голубых. Еще скажи, почему мы взяли для кошки? Потому что нам. А что она жрет. Как? Я ей могу положить целый пакет выдавить. Она берет половину, стаскивает зубами на линолеум и жрет на линолеуме. И весь пол грязный. Все это засыхает, пока мы на работе. И получается очень красиво, классно и кружа. Мы покупали типа одноразовые обычно такие подсилочки типа на стол, которые многие кладут. Но я не знаю, как их назвать, такие не пластмассовые. Да-да-да. Оно все выцветает, оно, вот, то есть ты там трешь тряпкой, эта вся краска стирается, и получается давно. И вот я сейчас уже за 200 рублей эту прекрасную фигулину. Ну плюс у нас еще одна миска у не треснула, там скол. <с> Так что мы сейчас еще идем в один магазин, в Декатлон, потом все закинем. Ну, домой. сначала домой, нет? Зачем? Может, с этим таскаться, помогать. Мы же что-то купим и сразу все отнесем. Ну давай. Так что вот. Короче, мы зашли мы в, в, в Декатлон. Тут разложили уже палатки. Сашка все смотрела, и каждый я вот хочу, приходит и смотрит вот палатка. на эту палатку, типа с двумя этими я комнатами. Хочу. Она крутая. Она крутая только тем, что типа ты можешь допустим вот здесь сам на двухспальном окрасить, а сюда ребенка и типа и не с ним и как бы вот, хотя мне кажется у нас коридорчик даже шире и лучше наш. А типа как купальник? Чёрты, именно купальные вообще считаются. Так я вообще хотела просто потому, что они как лоси, натянутся, здесь домой ходить. Бери. Давай возьмем. Я стала лежать, что нам нужно стареть в окей. Он пока не знает зачем, слава богу, Максим у нее не рассказал, что происходило дома, пока тебя не было. Снимай себя. Нам нужно купить тебе зубную щетку. Мы уронили Всё. в унитаз. Я это, надеюсь, было после того, как я ушел. Максим сказал, что тебе не говорить, я тоже так подумала. Но потом, если бы я тебе сказал, через месяц ты бы орал. Доставала Максимину пасту, она там застревает. И твоя щетка прям такая, моя нахуй просто падает, а твоя прям в унитаз чётко будет. Она как раз линяет Я ее помыла и поставила обратно, думаю, не пускай говори. Эх, и шарашка, вообще. Зачем ты этот, это, нет? да? Зачем я поставила обратно? Да. Я не хотела говорить тебе сначала. Да, ладно, хоть сказала, бля, вообще писался. Ну, тут ручка как-то выглядит, колдейт, все таки А я это что потом Не А, да, колгейт, да. Это точно но Жесткое, видишь, написано Жесткое. В общем, такое дело Зашли мы в магазин Xiaomi и увидели Там штуку а Какую именно вы можете увидеть В следующем видео, потому что В этом видео уже слишком много всего И у нас опять Да, опять повторюсь Неожиданно все А сейчас найдем С... магазин Xiaomi я до конца не уверен, надо ли оно нам оно... Сашка прям вообще все в сомнениях я хотела, а уже не знаю, хочу ли я. Ну короче, смотрите следующий видос, он полноценно будет посвящен вот этой вот фигульке, которую мы сейчас будем покупать. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Уговорил, я уговорил, я уговорил, я уговорил, я сделал это. Там я в картинке. Вот так вот Вон оно. А теперь мы идем домой, сейчас все относить. Распакуем и покажем, что у нас за на набор, который там 54 предмета, и поедем в другой магазин. Потому что мы сегодня идем на новый фильм, который, по-моему, тоже вышел в прокат 18 февраля. Забыла, как называется, что-то нам мы с Бенедиктом Памбербэтчем. Сеанс в 9 с чем-то, премиум залив. Я только не знаю, как он выглядит, ну, короче, мы поедем в парк. Сейчас время где-то 3 часа, у нас есть свободное время, чтобы прийти, отснять отдельно вот этот видос, распаковать и отснять это, и мы поедем. Еще покушать надо. Что-то такое настроение хорошее. Ты знаешь, что чувство, когда ты не один в семье работаешь, типа... Мне без... просто, если так получилось, я, наконец, спустя, сколько, где-то 8-9 месяцев нахождения на нашей работе полноценно, полностью, полноценно, прям крупно, прям точно на 100% получила зарплату, потому что на то больничные, то карантин, то там не платили половину премии, потому что был выход из карантина, то какие-то отпуска, еще что-то, и никогда не получалось получить полноценно. А тут вот получилось, и как бы вы, наверное, по последним роликам видите, как начало все происходить. Фишка в том, что я до этого момента один работала и как бы... Всегда? Да. А Всегда. потом был карантин, он тоже все подпортил, но мы зато отдохнули очень хорошо. Yeah. Ну, короче, вот... Наконец-то вот. мы дожили до того момента, когда у нас все начало налаживаться. Классно иди с пакетами домой, так Показали. Ну, во-первых, это вот пакет, что я... Давайте сейчас вытащить и... Так, ну, надо ее помыть. Пакет, фу, а -а -а. Как надо ее помыть. Стоит это прекрасно, что-то 200 рублей. Был бы другой цвет, взяли другой, но что делать? Я вообще первый раз увидела такую штуку, это офигенно. Очень удобно. Да. Мы, короче, как-то в магазине «Порядок» э -э купили газ. Я не знала, что это можно купить так в простом доступ. короче тут вот наверное видно там есть это 30 рублей на по-моему что стоит 50 и папа нам отдал зажигалку не просто. папа, дед нашел где-то в лесу эту зажигалку мой дед что ли? да, и я думал я это... думал ты дед мы мой папа Нет, я думал это ключи от машины, но как бы выглядит от BMW как нажимать, как что за кнопки потом такой оп это зажигалка оказывается и вот сейчас попробуем заправить не взорвется ничего? может взорваться стоит ну нахер отец вот, как тяжело. Вон нахрен, да-да-да. Классно, вообще не могу сказать. Это шортики, домой. Это, на, и тут, знаешь, тетка новая. Вс, <свист> будем смотреть? Давай. Надо так 54 предмета. 54. Там из них штук пятнадцать, это вилки ножи мне кажется. Это была не сломанная ручка, она так закрывается. Ага. А в магазине стоял вот так вот. Мы думали, что она сломанная. Оказывается, надо просто просунуть, чтобы... Начнем с самого минимального. Это соль и перец, который то есть, можно сделать. Взять... Не обязательно соль и перец. Какие-то специи, которые... там, Сахар опять же можно взять. Там, соль, соль и сахар. Маленькие мисочки. Сколько? Раз, два, три. шесть штук Это вот опять же мы, допустим, делаем То есть там, пожарил грибов Там, не знаю, вот двоим просто раскидать Под соусницу опять же Там в одну положил помидорки, в другую огурцы и нарезал Правильно? Да Прикольно, кстати. Шесть стаканов Максима понравится. У нас есть еще, которые мы с собой возим, возить, которые относительно похожи. Они большие, есть нам еще. Раз доставать не буду. Вот. Но мы будем их возить с собой. Так, дальше. Ну тут на 6 персон, если я все правильно поняла. Да. Короче, 6 вилок, 6 ножей и 6 ложек. Мне ложки понравились. Что за ножи? Ну просто обычный пластиковый ножи. Ну порез здесь при желании можно показать. И по 6 так. Ага, это одна большая такая. Камеру показывай, когда это? Да. 6 поменьше например. Ну, в принципе, вот на такой, вполне себе, там, типа, шашлыка и всего остального можно поесть. При желании, мне так кажется. Да? Угу. Шесть еще поменьше И они, кстати, немножечко другого цвета, видишь? Они да. больше бирюзовые вот ну, Не знаю, на камеру, наверное, не видитесь, да? Я думаю, ну, не суть Контрольский глаз И шесть еще поменьше Вот опять же на нее типа огурцы И все остальное спокойно Они такие пла пла пластмассовые mm. Ну да, конечно, если походная посуда. Как будто игрушечная вот эта для детей делают, Это, конечно, пластик такой же. Ну, я думаю, на несколько сезонов вполне вот, а опять же вот из этой штуки, то есть ты можешь навалить сюда мясо, замариновать И закрыть Закрыть вот этой штукой и пусть она у тебя там стоит Даже типа потрясти там что-то, вот грибы Очень маринуем Очень удобно Грибы маринуем, просто чтобы вот это руками все завалил, закрыл Даже не обязательно той штукой закрывать, здесь есть вон пазики маленькие попрям. Видите, как она чтобы Есть, есть вот такой Нет, вот рычажок да, все все. Есть такой рычажок, который ты просто сюда вставляешь Всё, и она закрылась. Ну и со второй стороны, я просто не буду усовывать, потому что сейчас убрать обратно. Вот если, Я думаю, его где-то можно найти в интернете, если кому-то он понравился. Мне нравится просто, что их всего много. Фирма, там, марка, что-то. Но в интернете, я думаю, найти можно, в принципе, просто по названию. Они есть красные, вот голубые, не знаю, наверное, еще какие-то цвета есть. Ну вот такая вот фигурка. Очень классно, очень компактно. Мне поэтому нравится. Потому что обычно мы с тобой возили просто кучу стаканов, кучу одноразовой посуды в пакете, еще мисок всяких разных, в чем мариновательство. У нас есть такая штучка и что-нибудь можно возить еще. Да как минимум это выглядит гораздо лучше, чем у тебя целый пакет с этими... Кто смотрел наши ролики, тот знает. Да, как мы То есть у нас отдельный контейнер для аптечки, у нас отдельная сумочка для проводов, у нас отдельная сумочка для такого-то. Мы все на себе. Короче, Хаботьев и Сос А сейчас мы будем кушать, но здесь не чай, попьём скорее, будем собираться и поедем в другой магазин отдыхать Ну и там тоже что-нибудь покажем, если ничего не купим, поснимаем А теперь надо начинать другой видос. В общем, мы доехали, сели Устовус и доехали практически до нашего места назначения там еще осталось пройти примерно 4 дома, и мы будем на месте. Ну, о, больше. Вот. Фух, холодно, да? Сегодня? Да, нам эти две снопки пешком, потому что очень долго ждать автобус, который едет сюда. это, к слову, о том, что где моя машина тварь. Сначала мы пойдем в Лашану. Я не знаю, сейчас нет. Сначала нужно сходить купить билеты. Типа выходной зал очень маленький, там 4 зюда будет. И лучше купишь, чтобы наша uh -huh. шестое было. Ты думаешь, будет народ? Может, ну типа, может быть человек 5-10, они а займут именно середину. А я сбоку сидеть не хочу. <сínt> типа <сínt> я еще ради этого в премиум зал, иду, чтобы в жопу где-то сидеть. А что, нет? Зато премиум. <Ага>. Пошли. Еще 5 секунд, пожалуйста. Что <Чё> там? <ты>? Вот там есть надписьтка. Там написано одно имя. Здесь была, да? Нет, мы были в цирке, когда она там была. Занималась там, когда мы были в цирке. Ага. А теперь она здесь. Да, я ходила в театральную историю Константина Юрьевича Кайдинского. Вот, сейчас идем э, покупать билеты. Потом... Надеюсь, что мы не опоздали и не ошиблись э, насчет сеанса, во сколько он. Ну, вообще мы приехали, у нас ездит примерно два часа, чтобы магазинам прогуляться, с да. Какими-то своими там делами. Сходить в ваш И, надеюсь, не только, если муж поведет не знаю. Мы в Британии, 21.05. Набирайте Вы белый свободный зал релакс. Третий ряд, второй место. Нет? Давай так. Да, давайте третий ряд, второе и третий место. Третий, второй, третий. Короче, мы вошли. Да. Я просто посмотреть хочу, я же покупать не буду. М -м -м, кто же это тут? Зачем мы сюда так пришли? Мы давно тут не были. Посмотрите к мелкому штаны и всякие разные штучки, которые как, нам, как всегда что-нибудь понравится. Нам что-нибудь захочется. Не разведется. Охренеть, здорово. Гуляем, выбираем что-нибудь. Если что-нибудь найдем интересное, обязательно покажем. Конечно. Как всегда. Давно гоняю в Сашкиных тапочках. И наконец-то пошел себе. Нормальный? Сланцы взрослые. За 100 рублей. 99. Ебой. 98 копеек. Все отлично. Теперь буду самым модным парнем на районе. Бесячие прям. Раньше выдавали подносы? Я ненавижу Бургер Ким. Вот только ради брауни я себя готова ходить. К слову, кто не знал, у нас же очень много нового народа. Мы тут работали в этом месте отвратительном. Почему они не дают эти подносы, я не понял. Вот она поставила, ни как хочешь. Я говорю, можно поднос? Я хотела, я специально стояла, смотрела время. Думаю, вот ты не дашь мне 15 минут, я тебе книгу жалоб заберу, творить. Мы тут решили просто попить маленько. Вот да. этот соленый чувствую сироп. Хоть Перек... много перекусить. И... Стаканы классные. Да. Я его не выкину, я с ним обязательно сделал тогда с Я в шоках, что они не дали ä, этот. Я подумала, Поднос. как. Я смотрю на все модель в пакет. Я думаю, а Брауни как мы это в пакет будешь засовывать? <голос> я вот прямо стояла и думала. <голос> Ладно, вообще, я офигела, что у них пол-литра. У нас не было пол-литра, было брауни. Короче, в чем суть? Это классная штука. Это ракет внутри, то есть вообще не замороженные. Немножечко от кассир, буфетчины и повара. Они замороженные, их размораживают в микроволновке, Там внутри горячий шоколад. Все это горячее поливают мороженым. Это когда все это вместе ешь, это божественно. Не, мороженое а внутри, оно, оно когда разогревается, оно тает. А еще здесь был у нас классный менеджер. Саша Локсик, если ты когда-нибудь увидишь меня? Он говорил, что было такое с белым шоколадом. Это было божественно просто. Тебе сахар надо? Вот. А еще я обязательно сделаю фотографию с этим классным стаканом Рик Морти. Мне кажется, это отсылочка к Навальному. Я об этом даже не подумала, но ладно. Хотя Бургер Кинг умеет так делать, они любят такое. У нас была ситуация короче, когда в конце смены оставалось вот это вот со смесь либо с коктейлем Мы забирали себе коктейли домой и пару раз мне так поласкало. Это, к слову, о том о качестве продукции. Полоскало хорошо. Без скидки он стоит 150, там еще с копейками или больше, не помню уже. Можно сюда найти промокодь. Промокоды вы видите сейчас на своем экране. Прям вон шоколад. <связывая> третий ряд, второй и третий ряд. Прям полдвенадцато. А еще что я расскажешь? очень сильно хочу в туалет. Это единственное, что я хочу. Мне понравилось, это было круто. Это вертоле, И Главное была дело была. удобные сидушки. Вот это да, блин. Я, на самом деле, бы сразу ходила только в этот зал и в это покинул. Кстати, не сильно дорого ну, и гораздо комфортнее смотреть угу. фильма, когда у тебя... Можно полежать просто. Ну, по прямой. Просто побольше мы снова такие лежит еще. Ну, такси еще вызвать. Короче, мы идем вызвать такси. Снова в поло. Давай, ищи такси. Это круто. Всегда бы так. Такси-то вызвалось? Или нет? Я прям смотрела по сторонам. Почему? Я не знаю, у меня последние годы два такое. Типа, я смотрю, типа, что там такое? Машины как едет, за горнопровод. Погоди, давай.